день и погода скажем прямо опять меняется то есть такое все серое унылое. а вот кстати на горизонте Сейчас вам покажу. мы расходимся с корабликом Привет, аппетита. Спасибо. Что у нас на завтрак сегодня? Малосольная рыбка. О, это, конечно, селедка. Это же марлин. Селедка. Это селедка. И селедка. Не каждая рыба селедка. Но каждая селедка рыба. Цитаты великих. Ростислав, до меня дошли слухи, что вы собираетесь делать ребра. Ева? Вот это, не так вот. Ева? Да, да. М -м -м, с мясом? Ева с мясом. Ева, э ну как? Так это будут тушеные ребра? Я думаю, что печеные. Печеные? Да, еще картошечки туда подкинем, чтобы тоже запеклась заодно. Просто яхтинг, он достаточно жесткий и беспощадный. То есть обычно в городе Лисе ребра делаешь редко, а у нас это одно из приемов пищи, потому что на завтрак у нас было сашими, или марлина. что там, сашими из марлина, на обед будут ребра, на ужин у нас будет что-нибудь такое немножечко, наверное, попроще, типа там дифлопе, из печени тунца. Рыбные рулетики. Рыбные рулетики С икрой. Аляна а Чурель, что это? У тебя кашка, да? И овсянка. Овсянка, понятно. У Сережа получилось. Люди, люди говорят. Первый раз. Ааа. Да, да. Что это? Что это? А -а -а. Мед. Предполагаю, что это будут ребрышки под медовым соусом. Кстати, Я не могу эту херню больше терпеть, И такой нож в стол. Сережа делает вид, что он активно рулит. Хоть руки положи на руль. Мо, молодец. Все как по учебнику. Что, не знаешь? По учебнику вот так. Нет, что не знаешь, как правильно руки держать. 10 часов и 2 часа. 10 и 2. Если нужно будет делать полицейский разворот, чтобы ты смог сделать перехват быстрый. Да, да, да, А тут что советуют вообще сбоку? Советуйте, что хотите? коленями? Коленями. Тут специальная штука коленями. Мы тут рулить бы пять. Ой. Привет. Как дела? Драка, драка. Опасная. Типа опасная. Можно я буду рулить как диванные смена Ты и так диванные смены. Настоящие надоело рулить. Мы как диванные смены. Сережа, пойми, ты как настоящий, ты как не настоящий не яхтсмен не должен не отойти от штурвала и сесть да. на диван за руль. Да. Да, сложить, да, сложить бимини. А, из проехуд. Сложи, а, сложи, а, доджа. А главное, значит, надо для начала подписать всем кнопочки. Ну кнопочки, понимаете? Вот вы же видели молотки, Тихо, на них вот. Фак! Кнопка! Yeah. <laughs> Кнопка-фак! Кнопка, О, oh, что это у тебя такое прикольное? <laughs> это немного колбасы, меда и все. Это это... Овсянки. <laughs> Полная тарелка овсянки с кивятиной. Здесь больше кивятина с овсянкой. <laughs> ну как смог? Вот <laughs> well, смотри, осилил же эту штуку сделать. Mm. So? Доказал, что ты можешь теперь 3 полно... полноценно нет. делать три вахты на кухне. <laughs> Ну что, ну что? Выглядит достаточно банально, как для обычного обеда. Да. Просто ну, вот. Это когда вот не очень голодные. Сложнее, чем мивина. Просто засыпал кипятком и все. У нас в яхтинге ну мы не сильно хорошо питаемся, то есть иногда у нас в нашей жизни есть фастфуд. Вот когда у нас не очень много времени, вот Ростик готовит такой вот фастфуд у нас, ну, вот такой вот. Даже картошку поленился чистить. Лентяй. Сколько соусов, кстати, у нас всего три или четыре? Три. Ну вот сегодня всего три соуса, больше не будет, к сожалению. Сегодня у нас что-то очень прикольное будет. Помимо.. О, а ну. Отыкни а чем-то. Мягкое? Мягко. Мягко. У -у -у, прикольно. <связывая> класс. Так и должно быть. Что это? Это это омлет. Вот такой омлет? Да. Таких омлетов сверху, не бывает. Он сверху закрыт этой. Лепешкой. Лепешкой? Да, классно. И Силичи. Из Марлина. А думаешь, он свежий? Марлин? М -м -м. Свежей не было. Да. Так, сейчас у нас 4 утра или 6 утра по UTC. Мы идем, прошли уже, наверное, треть пути до Марокко от Азорских островов. И, наконец-то, ветер появился, и мы подняли паруса У нас ветер идет от 15 до 20 узлов и вот угол ветра ветру 35 градусов по океану ходить против ветра вот такая штука короче волны особо нету но есть течение которое нас притормаживает это уже мы входим в португальское течение которое идет сверху вниз с севера на юг вдоль берегов португалии и чуть чуть дальше это течение будет уже просто тащить ровно вниз, а пока оно подворачивается к нам навстречу. И ветер, собственно, и вот это вот все, это потому, что мы не можем в это течение моментально войти. То есть нужно есть какое-то время, когда мы в это течение заходим, оно у нас там будет мешать. Это где-то, наверное, день. И вот мы уже день моторили, сейчас день переключили. Батарейки нас наверное приказали долго жить потому что пишут 67 процентов и мигает значок лоу мы сейчас запустили генератор и генератор нас заряжает выключили мотор включили генератор короче такой цикл нон стоп нон стоп ну зато скоро рассвет диночка спит привет Отпыхаю. что здесь не качает Лучше, чем в передней? Я даже подумала, переместиться сюда, но Я считаю, что здесь тебе и нужно быть, потому что спереди очень сильно болтает. а здесь вообще ровно-ровно. Ну, это именно просуществовало, а не прожила полноценной и счастливой жизнью. Здесь я даже буду киношечки смотреть. Вот. Поменяли. Так, тростик вот этот спящий говорит, что починил каретку. А ну! Ладно, я не верю. Фу, Короче, прикол этих двух парусов, что второй хэд внутренний направляет поток на Геную. И получается, что если раньше эту гену постоянно подбалтывала, то сейчас она идет ровно, я вам показывал колдунки и как она работает. То есть решен вопрос со стабилизацией гены и вторым хедом. Вообще прикольно, 4 паруса на лодке. Мы, <с każdy> <Wesley> мы недавно обсудили, что это парусата могочий. У каждого есть свой любимый пэт. И мы его там кормим, смотрим, подстраиваем. Да. Ростик это твой, между мы прочим. Погулять. Погулять. Ну твой какой-то. Не знаю. Шумящий. Ты спишь он. А весится, да. он блю, да. весится. Не готует. Подобь. С ему волшебного пента. Спасать. Ругать и мотивировать. Почему ширинка расстегнута? Да? Я не знаю, умели это родные паруса или не родные Но вообще считается, что иншорные паруса Это паруса, прошитые двумя строчечками А офшорные паруса, это те, которые прошиты тремя строчечками Внимание на экран! Прошита одной строчечкой. Озерная. Точно. там Изумительно по своей простоте звучит фраза. Давайте свернем грот И именно так оно и выходит. Берем одним пальцем даже можем, если хотите. И вот. Что, вот, вот это Сворачиваем одним пальцем правой руки. Не а. такой-то уж ты и крутой. А, о, и жопы. <laughs> Точно. Вот оно. Вот оно как. <laughs> вот он диванный ящик. Вот. Можете подушечку под спину, а то ты как-то напрягаешься. Она, да, она, как она на, подушку, на, напрягаешься, это смотри. Это, смотри. Это, это уже слишком шоколадно. что Я уже думал кнопочек под жопу подложить. Всем причем. Причем, причем всем. Чтобы еще жопа их сворачивать. Повторяй. Узелки? Узелки? Повторение, мать учения. Крошок откроет его сутья. Основы. Кадр, такой кадр? Коростик сидит, а за ним висят носки. Застрелили меня. Давай еще. Подожди, стой. Давай помедленнее. Сначала заготовку сделай. Так. Получилось. Огонь. А теперь попробуй, как... На этом я остановлюсь. Смотри. Делается все точно так же. Петельку. Только вот так сделал, не вытягивая. И туда я уже просунул. Раз. И вытащил два. Тогда тебе ничего не надо там вытягивать. Она сразу получается готовая. Носки. Так, Стена, теперь пробивай. вот Так. И за вот это. Нет, и давай туда выйти. Но... Как Без заготовки это как Серега показывал. Только ты внутрь туда сразу заходишь. Потому что когда у тебя заготовка, тебе нужно обратно или вытянуть через узел. Это не очень удобно. Ну Это, это удобно, если ты фендер там подвязываешь, а так куда-то привязать это не очень удобно. Фенда. Можно набулить фендеры подвязывать. имею полное право. но ну, он перекручено, но суть правильно все, просто у тебя эта петля была перекручена. Все раз, размытия. Я спросил у наших ребят на барке, ну что у тебя расходиться было нормально? Я говорю, ну как, вот так, или все нормально, но немного волнуюсь. Вот такой вариант был, потому что расходились достаточно близко. Что у нас вообще здесь происходит? ветра нет. Совершенно. Идем под мотором. Направление ветра, вот увидите, как болтается. Идем под мотором в экономичном режиме. Ну, в общем, чепуха, скажем. скажем прямо. А теперь вниз проверить, сколько мы пришли. 41 на утренний кофе. О! -о, -о. Что это? Что это? Мед! Предполагаю, что это будут ребрышки под медовым соусом. Кстати, не по не Можно знаю. обмазать медом? Как пойдет? Как пойдет? Женя на кухне. Что, тебе полегчало? Немного, да. Поэтому ты решил срочно усугубить? Плевотное дежурство по кухне. Мне кажется, львы подходят. Надо их пугать. Морские львы. Любые львы. Тем же голосом. Но все равно нормалек. Даже чай тут сделать, это ни хера себе задача. Особенно, если укачивала еще.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 Нет, ты же не знаешь, как правильно руки держать? 10 часов и два часа. Десять а и два. Если нужно будет делать полицейский разворот, чтобы ты смог сделать перехват быстрый. Да-да-да. А тут что советуют вообще сбоку? Советуйте, что хотите. Коленями? Коленями. Руль тут мало, чтобы коленями. Мы тут рунуло бы 5. Ой. Привет. Как дела? Драка, драка. Опасная. Типа опасная. Можно я буду рулить как диванный ехсмен. Ты и так диванный яхтсмен. Настоящий надоело руль. Мы как диванные смены. Сережа, пойми, ты как настоящий, ты как настоящий должен отойти от штурвала и сесть на диван за руль. Да, сложить бимини. А, из пройхустки. Сложи доджа. Главное, значит, надо для начала подписать всем кнопочки. Ну, кнопочки, понимаете? Вот вы же видели молотки на Тихо, вот... Mm -hmm. Фак! Кнопка! Да, кнопка, фак. кнопка фак! О, что это у тебя такое прикольное? Это немного колбасы, меда и все. Да, да. Овсянки. Полная тарелка овсянки с кивятиной. Здесь больше кивятина с овсянкой. Ну как смог. Вот смотри, осилил же эту штуку сделать? Доказал, что ты можешь теперь полно... полноценно делать три вахты на кухне. Ну, может, не каждый день, через день. Ирина, я вот, это мой. Я придержусь. Я вовремя. вот бросил, бросил пить, уже не пью 10 дней. Ну, да. не подряд, конечно. Ну, не подряд, да? конечно. <с Овсянку <с едим сухую. Ну, что, убираем таксиль. парус? Так, таксилета у нас вот, вот этот. Самый сторонник О, того, чтобы пытаться придерживаться курса неужели? Оставь так картошечку. Да, да, да. Это не мне, это я тебе. Ну кто готовил? Да, да. О, прямо наглость вкусняшки. И это все посредине океана. Держи на прямо из нарыб. Стаканы летят внутрь, да. в спит. Как-то из-под мальчика. Добрый вечер. Мне <смех> Ну что? С прошедшим днем рождения. <смех> О, у нас здесь сейчас вкусняшки. Ночной дожор. Эль mm Курасяо. -hmm. <laughs> Вас здесь, между прочим, тоже неплохо видно. Да Правда, ладно. Правда, оно не фокусируется, но это не важно. Выключай, пора есть. Нет, выключай, то знаешь что такое? есть. Чтоб ты больше съел. <laughs> да, знаешь, такое... Рука, а в ней вилки торчат. Знаешь, такой, только выключили свет. Собака с Фредди Кьюгером в одном флаконе. Да. Очень вкусно вот эти печеньки, если намазать чуть-чуть маслом и положить соленую рыбу. Тебе принести масло? Нет. А я предлагаю, вы ешьте так вот принеси. так вот печеньки, масло, а я, а я да, просто я доем пойдем. рыбу. Нормальная же тема. И новые испытания. Что же у нас случилось в этот раз? Скандалы интриги расследования. Ростик сказал, по его данным, полная ванна воды. Ну вот, пора сейчас. Да, да-да-да. -дада Внимание. С одной стороны, <связь> это неплохо. В ванне должна быть вода. С другой стороны, никто не мылся. А теперь Туда грязный и... Ростислав в розовых перчатках. <связь> <связь> Ты прекрасен какие-нибудь. Да Мы чисто проверим. Так, не сухой. CDs. Сухой, сухой, пусто. Пусто. Все, закрываем. -пусто. Закрываем, нет времени объяснять. Держишь? Бросай. Иду, иду. А пахнет мерзко. Стой. Ооо. А вот этот душ должен сливаться с самотеком. Видишь, сливки какие. Покажи. Да, блядь. Да, блядь. Фу, что это? О, б, блядь. Просто засрала, да? Угу. Стекло. Так, вот эта вся штука ушла в пилочку и сейчас она сольется за борт. А вот это вот я бы руками не трогал на всякий случай. Вот это вы сырьете. Блять. А блять. слушай, да. давай где-то это помоем как -то. Нет, я ухожу. Нет времени обязательно. Да на, на пакетик. Кухне. На кухне его помоем. Да блять. да блять пакетик нужно, я не хочу заляпать. Это. Какой тебе пакетик дать? Да Мусорный? Женя решил в этом всем не участвовать. Крепко спит. Да, Здоровый сок. Покажи эту говня. Да фу. фу. Вы что туда срете? Хуже. Может, это О! Там сетка специальная, ловительная, но она не очень выглядит. Покажи, покажи. Покажи. А, да, нет, умил. Умил. Да, слушайте, а вы... да, слилось. Крылышки летучей мыши. Вау, какая вкусняха просто. Ой, бля. Если Ростик сейчас не отравится от запаха и не уйдет за борт суицидом. Чинита. что такое интеллигенс мы пытаемся поймать рыбу вот она вот она сейчас она попадет в воду и с нее отлетают лохмотья какой напряженный момент Вы не обнаружилась еще одна проблема с которой мы сейчас будем активно бороться так как лодка стояла долго на солнце то шкоты э, пришли в достаточно печальное состояние и вот со временем с этим переходом, мы уже там прошли около 700 миль уже чувствуют себя не очень, Ну идемте покажу Короче, задача просто взять, поменять шкоты. То есть этот шкот все равно пойдет на выброс. Мы просто возьмем один, снимем, поменяем на второй. Ну и заодно... Yeah, второй, наверное, перекинем на ту сторону. Перекинем на ту сторону, но он... мы же его не используем. Мы все равно идем только одним галсом. Но, тем не менее, работоспособность... Под да? Извини. Я хочу под нагрузкой, я не хочу скручивать. И заодно мы делаем кофе. Второй. Второй. кто-то помылся и чистый. Фу, гадость какая. Отвратительное, Отвратительное чувство. Отойди, да? Кыш, кыш. Right. Идея следующая. Мы сейчас берем шкот новый. Вокруг утки вот этой вот. Его проводим и одеваем поверх вот этого шкота, который у нас заведен с такси. Давай, просто его делай там три оборота. Давай, давай, мотай. Погоди. Мне его... Не надо заводить никуда. Стой, стой. Ага. Ага. Ага. Все, и держи. Теперь снимаем вот этот. Все. Теперь бери вот этот. Выдевай и заводи опять да. на утку. Да. Вот нацу, например. Да. Так, вот его новый провели, а старый вот у нас заведен на утку. Новый правильно заведен через блок. Ну и, соответственно... Вот и все. Вот и все. Давайте еще нагрузку. Здесь шкоты, кстати, не очень хорошие, поэтому мы их четыре... Делаем оборота. Так, все, здесь заведено. Там. Старый, который у нас порванный без нагрузки. На и Сережа его сейчас заведет просто на порт сайт. И мы, получается, поменяем порт и старборд местами. Ну, а. Отлично! Короче, когда идешь долго и ничего не происходит, в голову лезут самые ужасные мысли. И самая ужасная мысль на сегодняшний день у нас следующее у нас есть скорость лодки вот если подольше посмотреть то она выглядит вот так двоечку но это полное вранье мы идем далеко не два Сережа? А, он а -а -а. не, знает. <свят> он не знает он не понимает что такое скорость Я но знаю. это нам не мешает полноценно ехать на лодке вперед не шагу назад. Короче, мы решили вытащить холод. Там, о, скорее всего, о, есть. О, о показывай Какое... скорее. О, вот он, вот оно, вот оно. Отуплился. Во. О, 8, 6, 4. Mm -hmm. То есть он показывает скорость любую. Да. Скорость точно? Да Любая. Короче, надо сейчас достать будет эхолот. На Холодное есть такое колесико, которое показывает скорость через воду. Мы его почистим. Возможно, нам лодку не зальет с ног до головы водой через дырку, и мы ее на ходу сможем закрыть, вероятно. А риски велики. Риски очень велики, но нам, диванным экспертам, не привыкать. Ни шагу назад, мы ни знаем... грамму трусости. Вперед, а я посплю. Ищем холод. Он, скорее всего, здесь или в передней, в передней каюте. Где же он? Начнемся здесь. Начнемся здесь. Неужели угадал? Возможно. Возможно. Таки -а -а. да. О, так да. Сейчас я возьму фонарик. Таки да. Что у нас здесь интересного? Так. У нас есть два устройства и почему-то там вода. Ну, воду, наверное, мы потом откачаем. Но, Хавивер, вода есть. И вот есть какой-то непонятный секок, ну, это смыв туалета, я уверен, но, тем не менее, он в не очень хорошем состоянии, это мягко говоря. А теперь надо... И его главное не трогать и не обосраться. Однозначно. Ой, извините меня, пожалуйста. Ну, вот вынимаем. Просто, давай, не утопи. Кого? Танас. нас. Так, какой задачи не было? задача о колечко отгни колечек колечко. ты знаешь что сейчас оно будет я знаю поэтому я опасаюсь я испытываю такую дрожь и ненависть в руках испытываю сильную двух руках еще один момент вот здесь вот есть вот указатель она. стрелочка которая показывает в какую направлению должен быть направлен холод то есть он должен стоять вот сюда по ходу лодки а он стоит у нас вот как-то вот, вот в общем ну все давай сейчас. сломать бы не хотелось честно тебе скажу З -з закис вообще нахрен да ну все, значит, не трогаем. Ну просто боюсь, что мы сейчас сорвем. А он, кстати, похоже еще замазан тут чем-то. Да нет, это а резинка, скорее всего, просто закисла. Не, ну вот беленькая. Короче, проект мы зафейлили в связи с его сложностью. И опасности <свят> Нас это, конечно, никогда не останавливало Но здесь как бы есть шанс его просто выломать И тогда, и тогда Вообще будет Придется купаться <свят> пол, За... нырять, мозге, нырять купаться на ходу, Нырять на ходу Забивать чопик <свят> У Амеля датчик топлива выглядит следующим образом То есть мы идем в старборд Здесь есть вот такая вот Штучка, прибор Нажимаем кнопку и смотрим. Он нам показывает сейчас чуть больше половины. Но как проверить, а, уровень топлива и не, не врет ли нам датчик. Так вот, мы нашли механический, не, не механический, а аналоговый. Аналоговый прибор для измерения. Штатный да? Штатный, причем штатный. Ну что, давай, мочи. Ого, он такой длинный, да? Ну, вот ну как баг. На литров. Ладно. И вот, короче, здесь на вот этой вот штатной штуке есть цифры сейчас дядя. Да вот. Это. Вот там 450 литров, например. И горловина бака. Ну суй, давай. Надо повторить. Потому что не а Давай, суй, нет времени не объясняю. Стучит? На да. дно. А ну, вынимай. Опа! Мокренький, начиная примерно, даже точно. 400? 400 где-то 24, а, 420 литров, да, вот он. Ага. Вот прям, вот здесь сухо, а вот здесь мокро. И вот на этой точке 420 литров. Класс! Так у нас полный В бак В принципе, показометр по оказалось, что не врет. Он, он врет, тоже он показывает, он показывает э, сейчас почти больше половины. Ну, две третьих он показывает Нет, тоже. больше половины. Погибли. Погибли. Две третьих это больше половины? 2 трети это больше ребята, половины 420 э, литров? Нет. Что да. нет? 420, 420 литров. 420 нет. литров э, топлива у нас еще есть в наличии. Осталось нам идти где-то 400, там, 50 Мы сожгли максимум 180 литров. Больше просто сюда не влезет 600. 180 литров за последние 5 суток. Но мы моторили каждый день по несколько часов. И плюс заряжались. И плюс заряжались, да. Мы не знаем расход э, генератора, он старый. И он может жрать сколько угодно. 6 киловатт. Он может и 5 литров жрать, и 6. И 10 может жрать. Сейчас. А мы каждые сутки гоняем его минимум 3 часа. То есть 2 раза по 1,5. Ну вот, считай, мы идем под мотором периодически идем под мотором плюс параллельно заряжаемся потому что у нас нету альтернатора на моторе то есть с ним ну что-то случилось его вообще физически нет не присутствует поэтому мы вынуждены включать генератор и заряжаться вместе с двигателем если мы идем под мотором не очень удобная на самом деле идея но тем не менее а щуп оказался там внутри Изначально что показался вот А ты его оставил здесь, да? Конечно, я же его протёр, я это сижу отсюда. Инструкция говорит, что он должен быть где угодно, но почему-то нарисован там. Понятно, нормально, класс, отлично. У Ростика что-то опять клюет. Ростислав, ты когда-нибудь поймаешь этого карася? Какого Бонито! Не нормальный, нормальный, пойдет. Тихо, не ругайся. Это очень вкусный тунец. Ростик, давай, делай это, сделай это. Какой красивый! Подожди, как Подожди красивый. стой. Какой красивый. <свист> фирменная, фирменная это Фирменная фишечка. Покажи его. именно спинку, спинку ревая, спинку. Отлично, такой именно глубокий глубокий цвет, класс. <свист> <свист> Не, увеличим уберите. в Photoshop. Е. этого тунца получилось вот всего лишь вот столько мяска и сейчас мы сделаем из него севиче время захода солнце очень красивый закат сегодня Сейчас в меню ехать боком. Как-то так примерно едет. И... Что-то забрасывает. Сереж. Что? А, пару закидывает. Это не страшно. Смотри, как его закидывает. Какой? Единую? А под... Это каретку надо. Ну... А? Каретку подбейте. Сейчас подобьем. Нужно ослабить шкот. Да, да, да. Сейчас подобьем. Набить шкот. У нас сейчас немножко много ветра. Под двадцатку, вот уже 21. Ну как бы ничего фатального нету, но тем не менее едем мы с креном. Давай я, оком. Давай. Давай, трави. Аккуратно. Тут что-то вообще что-то не тише, тише, тише, тише. Погоди, тут вот видишь, школ перекручен. Тут вообще плохая ситуация. успокоилась а если можно каретку еще вперед подать. Давай попробуем. Да успокоилась уже 18-19 идем прямо в сторону Гибралтара. и прошли мы уже 742 мили у нас ветер был такой который нас скинул вниз туда ближе к модели и сейчас мы поднимаемся немножечко ближе на север Эп! I, I can fly! Смотри, угол потихоньку меняется. Да, он там ползет. У нас вот сейчас мы идем хорошим курсом 90 Прямо туда, куда нам нужно. 7.1, 7.2. Круть. А нет, хорошо, это хороший ход, хороший курс. Ну а по некоторым данным мы идем все 12. Ну, по этим данным можно идти больше. Ого, так мы неплохо валим. Как там? Вот. Сыренька на большой земле. <смех> сыренька? Короче, сыренька земли не видно. Ларек пивной закрыт. <смех> да. Вот. Вискарь Дютифри не отпускают. После десяти или как там? После 10, как обычно. Да. Но еще же восемь. Нет, Иди нет, еще нет. раз. Это И боюсь. без вискаря не возвращайся. А по UTC кофе сейчас будем с кренов делать это все на кухне в прошли вот 809 миль находится вот сюда тут осталось вот совсем чуть-чуть так что мы по дороге а вот да, к вопросу того что можно встретить интересного в океане на рассвете подъедем ближе, я покажу. Нам навстречу идет бурильная платформа. Утренний кофе. Вот оно время. Mm. Так, а после этого пойдем заниматься дефектовкой лодки. Что делает горлица посредине вообще океана, непонятно. Нам до ближайшего берега ну, ну, много еще. 450 миль. Давай свою версию. Сардина, давай свою версию. Пора рисовать таблицу и делать. Разница для горлицы существенная. Больше не приближается. Я думаю, оно улетит. А семечек может Слушай, перестань травмировать птицу, дай ей отдохнуть. Знаешь, это срань какая на А где птица? Вон она, на Лерина отстегивает. А, вот. Семенькая такая, Это горлица, причем это же даже не голый пород. Вот который так делает кур, кур, кур. А, вот кур, кур. эти? Да, курлыка да. у нас таких много, надоедает. Allegoria, allegory, allegory, saving both freedoms, column, do you read me? Over. Ну типа 0,4 мили у нас CPA нормально сейчас стало. Я думаю, он по... 0,7. Он просто отворачивает. Я вижу, а, он курс, ага, я вижу, вижу. Это к вопросу о том, что нужно делать, когда встречаются два судна в середине in the middle of nowhere. А если мы идем под парусами, большие должны уступать место, потому что это according to the marine rules. 906 футов, почему-то оно все в футах, ну ладно, неважно. 906 футов? Да. Почти метров. Да, да, это очень большой. Да, И спидор граунд 15,6. 906 футов. 15,6. 16 Ну, он отвернул нормально, у нас теперь уже миля сипеет. грациозный Все, качку да такие именно как они сделали рокировку я придумал решение я зайду туда закроюсь и больше выходить нет. ШКОТ с такселя. нет, генуй. Но с ШКОТом ситуация достаточно стандартная, ничего страшного, просто ШКОТ был уставший. Он просто лопнул. Сейчас мы перевяжем на другой, развернем его местами, там хвостик с носиком, и будет все нормально. Поэтому ничего страшного, это легко делается. один квадратный метр и тебя все уже понесло Болтаться его не убрать. Ничего. Ну вот, проблем солод. До третьего? Да. Как вы видели, ночью у нас скучно не было. То есть, весь обычно экстрим происходит именно в ночное время. А давайте я сейчас вам расскажу немножечко о том, куда мы уже подошли. Сейчас мы практически покрыли уже тысячу миль. Там за маленьким хвостиком. И э, погода у нас значительно упростилась. совсем э, нету волн и мы идем там 6 половиной потому что нам поддувает но я думаю что такая халява закончится совсем скоро и так вот мы находимся вот вы видите Вот эту часть мы прошли в такой погоде. Здесь сбоку было очень большие большие волны всю ночь очень сильно колбасило, жестненько было. Хотя по прогнозу погоды здесь все желтое, ничего особенного. Но тем не менее, вот мы уже сейчас заходим за вот видите Лиссабон и сразу после Лиссабона ветер прекращается. То есть он здесь вот у нас пока еще есть, ну еще наверное где-то там миль 20-30 и он закончится. До Танжера нам осталось 180 миль. Я думаю, что еще там до обеда, может максимум до вечера, мы включим мотор и пойдем уже мотор. То, как это выглядит на чарт видно сколько кораблей вокруг по АИСу. Но мы подойдем, когда ближе к Танжеру, там, конечно, будет трафик пожестче, а пока это такой лайт-лайт. Мы по АИСу посмотрели, рядом с нами идет большой-большой-большой-большой весель. подходит к концу я думаю вот еще чуть-чуть мы уже такие на тухляках доходим и дальше мотор и в танже Что у нас задача сейчас вот вытащить вот эту бизань и просто ее снять смотри наверх выезжает Сережа. подозрительно она зелена Но Но он, на, на, на, да. на этом, видимо, на дробь такая же попала. веревки Дейнэма, не хотели да. быть в оригинале, он вообще тяжело решится. перегнем давай. итак у нас очередной день и очередное развлечение Сережа традиционно для этого времени суток, суток пытается починить Билч памп Мы чиним Билч памп 3-4 раза в день Больше? Ватерпамп раз ну, ну, Большая оно, разница Оно рядышком находится и пахнет одинаково Давай копайся в говне там Сделай один раз и качественно Ватерпум-пум Ну что, закрываем его там? Ну, против. Пока не сделаешь, не открою. Знаешь, тут не демократия? Тут не демократия, авторитарная форма правления. что Гордая интерактивность. Молчаливо. Ты говоришь, что делать так? Через зубы на завод? Да, да, да. Оно. Ой. Плохо. Нужно не так делать. Смотри, я как раз в один Тоже на картонах, так, чтобы пятки не отрывались от земли. Пятки поднял, друзей потерял. Вот. Ну, так на краба, <связывая> на краба, сел <связывая> на краба. <связывая> Что, все? Это щетки. Без вариантов, вообще без вариантов. Давай поменяем. Не провода? Так, снимите Можем с другой помпы щетки. Можем попробовать, ну сейчас я туда стану. Попробуем. Это точно. Не. Прямо вообще без варианта. Да, провода уже поменяли. Гопкеп. Он но уже ладно. ходит туда как на работу. Прямо такой, как моторист. Знаешь, смело скоро... начинается, он лезет туда в нору и вылазит, когда приходит вечер. Пять раз в день. Пять раз в день. Пора уже и вас туда загнать. Нет, мы не можем. Вы не можете, но придет. Но Это говорят слишком, слишком сильно. Это Амель. Это Амель, Амель. тут все могут. Да. Значит так, сейчас ставишь щетки на моторе, идешь вниз, проверяешь помпу. Понятно? Да. Мне кажется, или у тебя пятка отрывается Подожди. от земли. Это нервы, нервы, какие. Пятки отрываются. Значит такое. Значит, так такой тик слышно. Да. После того, как он все это сказал, надо делать так. Ирвительня. Должна быть порвота. Понимаешь? Не пошел. На картонах очень неудобно вкачку, вкачку вот, вот да. так как птица надо пульсировать, оттягивать Могу. ногу. Губка да? плавала. Потом ростик готовит еду, ростик ростик еду готов, еду готов. У нас ночью здесь еще э, из жилета <свят> выпала автоматическая система надувания. Произошло произошло произошел маленький и инцидент. Короче, говорят, люди говорят, что если брызги попадают на жилет, он сразу надувается. Так вот, пиздят. Мы для этого специально взяли вот эту систему с гидрореле, и вы ее на за борт, и посмотрим, как быстро она сделает -ш -ш. Нет времени объяснять. Вперед. Из-за вышел. Подожди, стой, да я его приближу. Ну, я, я в принципе, сказала, готов. Поискай. А нет, вот, я думаю, он под водой даже... Короче, он не надувается вообще. Нет. Он не надувается, его нужно... Шайза, как круто это было. Для того, чтобы сработал жилет, он должен уйти на дно минимум, там минимум на полметра, а то и на метр. Только тогда срабатывает гидрореле. До этого никакие брызги, никакие... Волны. Волны, окрапывание святой водой с криками, жилет включись, не работает. Либо дергаем за веревку и принудительно активируем, либо ныряем глубоко и срабатываем жилетом. Короче, вот это вот гидрореле, которое мы только что бахнули, оно 99-го года. И вот здесь Сложно. на гидрореле, где ты видишь, Диуренька? Короче, его нужно использовать до 2010 года, сейчас 2019. То есть это просроченное гидрореле, которому 10 лет. И тем не менее, по истечении десятилетнего срока оно до сих пор работает. Поэтому, если жилеты немножечко экспарились, я думаю, ничего страшного. Но если вы хотите быть уверенными, что они надуются, соблюдайте графики, указанные на баллончик. А вот это солнце, которое над нами. То есть это не то, чтобы тучи, а вокруг вот идет такой туман. То есть он не сильно полный, но немножко есть. Ну и тем не менее, солнышко... вот оно. Похоже, ты починил помпу. А, мы еще не знаем. Сейчас Пока мы только нет. собрали. И подключим. Либо у нас будет две помпы, либо ни одной. Из увлекательного. Только что Реймарин пропищал PPP Autopilot Disengaged. Просто супо Ну, Рулим пока руками, это не проблема, но тем не менее автопилота у нас пока нет. Поэтому есть шанс, что мы будем его сейчас пытаться восстановить. Все, фишечка в том, что мы решили сейчас перегрузить полностью систему, включая все автопилот. Но нет, автопилот работает, смотрите. Ап, ап, смотрите. Руль влево. Гидроусилитель не работает, да? вентилятор, Для вентиля в парусах. Что из-за этого вентилятора и произошло? Так, ну что, Сережа? Попробуем заново. Давай, врубай их. Есть? Есть. Так, проверочка. Да, Теперь у нас Charger Battery Monitor считает, что мы заряжены почему-то на все 100%. А потому что мы сейчас запустим, он тут же покажет. Сейчас Нагрузки сейчас. нет никакой? Да, радио, потушись. А что -то, что -то радио. А я его и выключаю. Эта лодка все перестала Потому что она не едет. Так, Сану, А? а? Слышишь писк? Да это наш автопилот но он вообще ж там ничего не показывает жопа короче оказалось все банально просто где-то какой-то грёбаный контакт ростик обнаружил но нам для этого пришлось снять автопилот расколупать весь юнит, расколупать весь юнит найти проблему и попытаться любым мистическим способом исправить эту плохую ситуацию. Вы очень <звук> удобно. Цепь собирать под натяжение. А Вообще устроено очень удобно. <свук> Не, ну, доступ к цепи хороший. Просто... Вы что туда срете? <свук> Боевой раскраснув. <с> И в мотор залез. <с> Женя, крути руль влево, только плавно. Да, да, да, еще, еще, еще, еще. Отлично. Стоп. Стас. Назад чуть-чуть. Стоп. Так же зайдет? Давай еще чуть-чуть. Давай, давай, давай, давай, давай. Еще. Давай. Еще. Еще? Отлично! Давай еще-еще! Еще? Еще. Еще? еще? О, Поздравляю! Yeah. Ха! Ты одел цепь Сонечка, что ты нас, чем ты нас балуешь? Твоим любимым блюдом. Зареная картошка с сыром, салат и котлетки. Ооо, класс! Спасибо! <связывая> что за гадость вот это вот нам шлет? Рико-контрол! гадой. Мном. Что это у нас будет за вино такое? Бог его знает. Не знаю, сейчас попробуем. Бутылка интересно выглядит. Ух ты, как интересно называется. Год Knows. Бог знает. Мы уже подходим от Танжер, до Танжера нам осталось, ну, совсем ничего, 50 миль. Единственное, что мы вынуждены э, идти, это э, немножечко южнее, потому что очень сильное встречное течение из Гибралтара, и мы опустимся снизу для того, вниз для того, чтобы уйти вот из этой вот прямой зоны, и потом чуть-чуть поднимемся кверху, то есть такую небольшую петлю, Прошли мы уже, вот вы видите, сколько, и наша скорость около пятерки. А теперь идемте на улицу, я вам покажу, какой же погодой встречает нас пролив Гибралтар Доброе утро. Доброе утро. Вахтовик-затейник. О, oh ес. Yes. Это все туман. Наверное, на камере это не очень понятно, потому что ну, нету глубины. Но туман, и вот если посмотреть, вот э, вся лодка в капельку. Это не дождь, это просто точка росы очень серьезная. Ну что, кипара, просрал ты мне баночку пива. И сказал учитель, не спорьте со мной, ибо пиво ваше будет просрабо. Просрона. Потому что. В потому что мы поспорили. Я говорил, что туман в Гибралтаре будет, а я говорил, что в этот раз его не будет. Поэтому в этот раз я пью пиво, а он нет. Короче, у нас сейчас идет расхождение с рыболовецкой лодкой. Да, прямо вот сейчас разрулили. Вот он идет, гаденыш. Да, похож. Марокканский. Баркас. Баркас. Эй, на баркасе. Есть что? А кстати, посмотри, у него за корму что-то свисает. Похоже. Свисает, свисает, он тащит за собой. Да. да. Но у него там ну не сильно далеко, я уверен. Оно уж прямо вниз идет, он же под, там старается под дну тащить. Ага. 35 градусов. Понял. 20, чтобы разойтись. И еще 15, чтобы не зацепить. Ну просто параллельно пройдем и повернем на курс. Нормально. Уморока да. и желтенький. А желтый возьмем старый, да? Какой хочешь. Я не уверен, что это желтый а, старый. Это не желтый. Желтый-блокотный. Не-не, это Панама. <реклама> карантин, карантин. Карантин, карантин. какой-то горелой пластмассы отключить? Отключили. отключил реально воняет горелым чем-то плавным есть подозрение что это такие помпа Что, давай свой вердикт, что там такое? А там у перегретый движок от жары. но ну, не перегретый по температуре, а просто контур охлаждения. Дико горячая. Помпа около него, обмотана вся изолентой со из всех проводов. И это просто поплавивает изолента. А движок не проблема горячий? Нет. Это не такая... штатная температура? Это абсолютно штатная. А, понятно. Ну вонялось, Ну и нормально. вообще все непонятно у нас сейчас скорость очень низкая но мы идем больше 6 почти 7 узлов то есть я думаю узла 4 здесь сейчас заливает в Гибралтар и хорошо если мы успеем зайти в танжер до того как будет смена прилива в отлив и нас начнет туда выплевывать потому что мы будем идти со скоростью 2 крайне нежелательно Это спереди танжер Ликую, ликую и вся готова. Готова сойти на берег. Срочно. Нет времени объяснять. еще ну, доходим уже, я ну, думаю, просто дойдем. Просто слишком долго, молотили. Да по барабану я хожу блин, хоть неделю. Это вообще не то, я же ну Тоже современный? Нет. Okay. Я в порядке, спасибо. Не, на подрульку останови. Я знаю, в чем проблема. Там чеку не сняли. Я снял. Снял чеку? ночь будем смотреть уже потом ну все стал, поздравляю фендеры хорошо Отпусти еще. вот берем документочки паспорточки и валим вот вот в это здание для оформления